Что мне лично дает помалькаут, дает клуб, дает все наши практики, дают, это уверенность, что у меня в семье все будет в порядке, мой сын благополучен, моя дочь абсолютно в полном порядке. И это только осознание, только практики, только то, что мы получаем благодаря нашим учителям. Нет неуверенности, нет какого-то опасения за завтрашний день. Есть четкая уверенность, что нас ведут и у нас все хорошо. Правда же? Да. Тем более, получилось так, что мы дочь подтянули уже полностью. В команду Фомергала Мать теперь работает. Министерство финансового центра.